Здравствуйте, меня зовут Алексей, мы из города Оренбурга приехали за машиной, первый раз закупаем данный автомобиль получается, работаем с менеджером Андреем, как бы все понравилось, отработали хорошо, как бы то, что было заказано, все выполнено, ну, проверил, все работает, все нормально, как бы будем обращаться еще.